Уныл и хмур, ноябрьский вечер. Дождя со снегом длится вече, уже который час. Природы скорбная гримаса в убогих потускневших красках не тешит больше глаз. Тоски, разматывая путы льнем душою почему-то к навек ушедшим дням, где небо Цвета океана, Деревья в ярких сарафанах, И счета нет годам. И вновь летит упрек природе За жизни бег, за непогоду, За ворох разных бед. А нужно перестать стремиться до дыр Зачитывать страницы давно минувших лет. Расправить словно крылья плечи, пить по глоточку этот вечер, как ароматный чай, и наслаждаясь вкуса гаммой, что этот миг счастливый самый осмыслить невзначай.